Противник бросил три раза больше штрафные, почти, чем мы. Это можно списывать на опыт, да, что они умеют показать этот фол. Мои, может, игроки не такие опытные, они не умеют так показать. Так что, ну, такой есть баскетбол, да, и всякие нюансы играют, конечно.